Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Я тут подсмотрела, и я, вот мне сказали садиться сюда в инвалидное кресло. Так, вот садимся. Я его раньше не замечала, я даже не знала, что с ним можешь как-то взаимодействовать. Так, сидим. Опа! Опа! Накрыло! Опять. Снова! Снова накрыло! У вас даже, даже должно было немножечко оглушить, да, наверное? Нормально, живем! Так. Окей. Это мы где-то в фильме, что ли, в каком-то теперь? Опа. Привет, чувак. Какой-то ч... А, я не могу пройти. Не пускает меня игра. Ну-ка. Вообще не пускает. Я не могу, я иду вперед, но вот... Опа! Он исчез, мы, про... мы смогли пройти. Куда ты там смотрел? Что такое? Смотрел куда-то в эту дверь, да? Нет никаких указаний на ключ, которым это можно открыть. Ладно, это, видимо, каким-то действием открывается. То есть мы что-то делаем, и дверь открывается. А тут у нас... Опять не пускает вперед. стоим тогда на месте, ждем, смотрим. Что? Он что-то сказал, я не успела. What? Что? What что это еще за хреновина? Oh, а, не дай бог, бог, это минута, о чем я думаю? Что это? Ты кто такой, черт подери! Так, он в радио что-то нашел. Что-то нашел в радио и бросил тут на пол. Видимо, это что-то, что... Что было до нас? Взаимодействие. А что я не это? Взаимодействую. Нет, не хочу взаимодействовать. Ой. Ладно, идем дальше. Закрыто Так, тут что-то Что-то он там... Это оно? Вот ты где мелкая пакость! Думаете, вы так легко со мной справитесь? Неплохая попытка, заразы! Какого черта вам надо, эй? Я здесь! А, у него глюки. Ему кажется, что он видит ж... ну вот эти вот ж... Про прослушивающие аппараты, жучки он находит, типа, якобы, да? Тут ствол был, то есть он это все покидал, -по он думал, он думает, что за ним следят. Я бы даже сказал, что он в этом уверен. А, он даже находит доказательства с, своей шузе То есть тут этот чувак шизанулся, Или это мы занулись? Кто, кто это шизанулся? Сюда нам надо идти? Тут темно Скорее всего нужно идти туда, где свет есть Ты, Ну, я, я тут... О, ёп твою мать! Даже мать твою еду и двигаться! Богом клянусь я! Стой там! Сука! What? What? Что? What? Что? <звук> что это еще за креновина? Пожалуйста, прекрати! Нет, пожалуйста, оставь меня покое. Неплохо так-то. А вот теперь и мы пошли, да? Это что, это ключи? Смотрите, тут куча поломных ключей. Нам. За ключами идти надо. Вот ключи, да? А, нет, это трава вообще какая-то. Так. А, хорошо, она сокрыла. Тут его накрывало этого чувака, тут он в радио что-то находил, да? А мы тут не можем ничего найти обнаружить. Бля. Зачем тебе это? Отдай, отдай стакан. Брось стакан. Блин, как что-то. О боже мой, как с этим тяжело жить. Так, ладно. Идем. Еще где-то я что-то могу сделать? Тут я могу что-то поискать. Он где? Он по-моему в этом шкафу что-то нашел, да? Мне, мне кажется, это бессмысленно искать тут что-то. Показался ли кто-то где-то гремит? А вот и мозг начинает у меня отсвечивать потихонечку. Свет вообще не работает. Во, заработал. Пойдемте в подвал. А, ну мы тут были. Да. Мы тут были, ничего интересного не нашли. Вообще, застранная такая тачка, тупец. Я не понимаю, это мы так топ, топаем или нет? А это туда? Нет, не, не лезь туда, подожди, я случайно, я подумала, что там фонарик есть, а? лампочка. Ладно, пошли. Мы отсюда обычно начинаем, да? Ну да. Тут как раз был один из наших выходов. Ну, блин. Ладно, пока поднимаюсь наверх. Так. Сцена. Так, так, так, так, так. в шкаф внутри. Ааа. -а -а. А, вот внутреннего ключ с символом омега. А, это мы. Это мы раньше времени подобрали ключ с омегой по ходу пьесы. Так. Нам нужно, пишет мне тут сейчас, что нам нужно в кладовую. Где этот самый электрощиток? Помните вот эту вот комнату? Типа, пишут, что туда. Окей. Мне бы сейчас еще самой понять, где я. я все, я, я уже заблудился. А я вообще... А, я поднялась выше! Так, сейчас все, выходим отсюда. Нам, значит, получается вниз в подвал. Через кухню. По идее. Давай, чё, А типа, мы вот тут можем пройти? Через тут А, тут мы джинсы находили мои Ну, конечно, джинсы Это вот прям вот Такое чувство, будто вот, знаете, есть игры Которые пытаются притянуть за уши Чтобы они вот прям вот дольше игрались Все вот это вот. вот Это из той самой серии Так, вот это вроде включается, ага так. Сейчас. Где тут? Вот. Где-то. Вот здесь вот, да, у нас шиток. Нет, стоп. Или да, или нет. Нет, стоп, подождите. а а, -а, -а -мо! Я постоянно тут блуждаю, меня так вот это вот она раздражает и бесит. Я постоянно путаюсь, куда идти? Я не там. Или там. Так, ты можешь выключить. Так, нет, тут шкаф. Я все-таки не там. Нужна ком. А, кстати, исчез этот самый манекен. А, вот. Наш манекен с челюстью, вот он. Я путаю тут, потому что вот э, практически та же самая комната, вот я, я вот из-за этой вот лесенки путаю, не знаю почему. У меня как-то вот в голове вот откладывается вот эта вот херня, то что тут внизу в подвале есть вот такой вот заход. О. так. Нет, нам сюда не надо. Сейчас я, я распутаюсь. Я распутаюсь сейчас. Я, я пойму, где я нахожусь. Господи, где я нахожусь? Если я когда-нибудь распутаюсь, где я? Я откуда пришла? Я отсюда. Бля, да что ж такое, где я? Сейчас. Так. А, вот. Подождите, мы близко. Не Или нет? Ее мое, где я? Я постоянно тут блуждаю, меня это прям бесит. Сейчас нам нужно выйти на кухню. Все, выходим на кухню. Плюс несколько комнат с телевизором меня это путает. Меня это прям бесит. Вот кухня. Вот тут вот спуск. Вот никаких кассет нету. Все, спускаемся. Кажется, здесь. Блин, а я тут была же ведь. Вот она. Блядь, не она! Вот она! Ладно, вот она, вот она, вот она. Господи. Я вот, кстати, ниж нижний этаж у меня в голове, он вообще никак нет, а ни не того. Так, щиток. Вот здесь. Вот тут-тут. Вот. вот он. Заработала, да подожди она а, а нахрена с... в кладовую с отличием щитком окно слева есть табурет сейчас найдем сейчас мы все найдем окно слева тут есть окна что О, таблетки. Таблетки это хорошо. Ничего еще Так, таблетки нам нужны. Подожди, подожди, надо взять таблетки. Да. Можем даже лампочку прихватить. На всякий случай пусть будет. Хотя бы крутим во что-нибудь. Какое окно? пройдите в кладовую с электрическим а в кладовую с электрическим щитом так вот она кладовая с электрическим щитом да да у окна слева табурет. вот окно слева никаких тубуретов Игра прекрати. А так? А вот так? Так, мы везде включили свет. Мы молодцы. Нету тут бурета никакого. Идите в жопу. Может сюда? Я хочу знать, что сделать. Подождите, я хочу сделать вот так вот. Ну... Э, взять вот это вот. Э, вот так вот. Вот. Пусть пущай, О! Кассета. Грит. Я не понимаю, что от меня хотят. Вот, э, серьезно. Вообще не понимаю. Так, еще раз. Смотрите, мне тут написано. Давайте вот тут вот встанем. Что тебе не нравится, не понимаю. Что тебя нервирует? Дайте вот тут вот свет есть. Встанем вот тут. Мозг утихает, мозг утихает. Так. Идите в прихожую и увидите, как на мужчину нападает придизрак. Вы вернетесь в реальность. В прихожую появится табуретка со стаканчика. Внутреннего ключ с символом Омега взяли. Идите в подвал и пройдите в кладовую с электрическим щитком за комнатой с телевизором и граммофоном из второй главы Да, есть У окна слева есть табурет Это динамический там сюжет Подождите, не включи мне свет Подожди, я, я, я читаю У окна слева есть табурет если сможете его взять, он переместится в шкаф внутри кладовой. Да подожди ты, блин! Так вот. На второй этаж вы видите, что на двери кабинета появился. Ладно! Пойдемте наверх, хорошо. Вот. Ладно. Пойдем наверх. Вот это вот сейчас что-то... Музыка классная. я сюда войду. Так, я приму таблетки. Я приму таблетки, говорю тебе. И успокоишь. Так, мне нужен кабинет. Кабинет у меня вот сюда, да? А, вот. Дверь запятая, глаз на двери кажется живым. Его поджечь нельзя. Опа Все? Так, опять сесть сюда, да, мне предлагают? Типа кунуться в прошлое Ну давай, давай, давай Давай, жжем Погнали а. Еще какой-то чувак Это Мы, видимо, по прошлому, что ли, гуляем как-то? Доктор Смит? Доктор Смит? Доктор Смит? Да, извините, я с. У меня есть информация, которую вы запрашивали по поводу поступившего сегодня. Он утверждает, что нек некто вломился в его дом и пытался его задушить, что он воспользовался пистолетом в попытке защитить себя. Странно, но в полицейском отчете нет никаких упоминаний о взломе. На его теле есть небольшие синяки, но похоже, он, он, он нанес их себе сам. Полицейские допросили также соседку, которая вызвала полицию. Она утверждает, что видела, как он лихорадочно отбрасывал книги с полок, так будто искал там что-то. И что он искал? Трудно сказать. Он отказывается отвечать на большую часть наших вопросов, утверждая, что нам и так известны ответы. Он думает, что мы отчасти ответственны за то, что случилось, и это... Я изучил историю его болезни, у него были действительно какие-то галлюцинации, скопофобии. именно. Хм, спасибо, Тим, я прямо сейчас пойду к нему. Блин, очень быстро. Конечно, его размещают в трансп... транзитном крыле палата 323. Он выглядит возбужденным, поэтому будьте осторожны. Благодарю, Тим, при... принято к сведению. Ох-то. <реш> Блин. Чё у меня то Ладно, неважно. Мы действуем дальше. Опа, очки. Ха-ха-ха. Типа в этом доме постоянно какая-то хероверка творится, да? То есть там живет как... Какое-то нечто, которое как раз измывается над жителями, да, я так понимаю. У нас, кстати, мозг просвечивает, если что. А, так. 307, я в 323, да? 306, нет, а почему я не в 323? Пойдем в 302. Внимание сотрудников! Кот белый в палате 323. Кот белый в палате 323. Так, это какой? Так, мне нужна 323. 302. Вот выход, кстати, какой-то. 302. А, Б. Что такое? Выход. П Пойдемте нахрен. Нахрен отсюда, бежим. Двери закрыты. Выход, выход, выход, выход. Закрыто. Мне хорошо. Где все? Так, я что-то нашла. Ключик. От палаты 323. Так, окей, забираем. Мы нигде полазить ничего не можем. Значит, идем в... Три... Стоп. А, выключи свет. Нет. Нам нужно в палату. И моя охрана, какой он белый. Чипы в палате 323. 311 324 323 Вопли есть, а как бы, ну, ничего там не происходит, ребят Так Опачки. Это можно взломать? О, там еще какой-то ключ, смотрите-ка. Возможно, вы смогли бы сломать стену подходящим инструментом. Это типа мне предлагают кувалду найти, да? Это вот значит, что у нас 321-й палате, вот так вот, да? То есть это мне нужно найти кувалду, а где, как мне ее найти? Вот это вот ничего себе. Так. Что происходит? Почему все мигает? Не надо. Психиатрик Вард. Позвоните, я никуда не могу. Часы остановились. 3.33. Так, а где мне куалду искать? Ребята. Должна быть какая-то подсказка. Опа! Это уже интересненько. Женщина сразу перестала плакать. в руках оказалось... оказался лом, женщина тут же перестала плакать. Правильно, нехер, нехер, не доводи. Мы как раз в психической клинике все. Я псих, поэтому не нужно. Не надо доводить. Погнали. Оть. Ага, я пришла ломать тебя, стена. Никакие стены нас не удержат, правильно? Ни тебя, ни меня. Сейчас все поломаем. Ты будешь ломать? Будет. И что, еще Вот так вот будешь тыкать просто в неё? Я-то думала, он сейчас вот как расквасит прям. Вы не можете сохранить этот предмет. Ну, окей. А пролезть-то можем? Лезем. Что, прям вот так вот аккуратно? Я не поверю, что ты ни одного кирпичика оттуда не упал. Не, не уронил оттуда ни одного кирпичика. Вот не поверю. Вот чер через такую дырень просунулся и не уронить ни одного кирпичика. Да, конечно. Так, это что? Сбирка переговорная 3F. Так, хорошо. Нет. Это меня прям, Это меня сейчас вот просто развернули по-хамски. И отправили. 321. Так, 3F нам нужен кабинет. You... Ах, ёб твою мать! Ёб твою мать! Ёб твою мать! И куда это нам... Бля! О, ёб твою мать! Ля! полезли! Полезли! еще я сейчас был неожиданно. Да, он ходит там. Нам нужна переговорная 3F. Окей. Где он? Он туда идет, он прямо в переговорную треп Куда-то туда ушел. Нам, наверное, тоже куда-то туда, да? Как пишется переговорная? Так, он куда-то туда пошел, ладно. Я за ним идти пока не буду. Оп! Реф. Вон она. Мы просто аккуратненько до нее дойдем. Нет, не, не садимся. Все нормально? братан. Он ручку мне выломал, сука. Козлина, я тебя запомню. Ох! Так, что у нас тут? Осматриваем кабинет. Стул. Нет, это, конечно, все прекрасно. И нахрена? И нахрена он мне? Скажи мне, пожалуйста. Так. Управление тут ублюдское. Оно просто ублюдское. Чтобы бросить предмет, тебе нужно нажать на F, потом выбрать руку, из которой ты предмет выбрасываешь. Вот так вот, да. Поменяйте ручку. Поменять руки на этот самый, на пробил? Что там случилось, я а это? Опа. Опа. А, транзитное крыло. Ну, у меня, по крайней мере, хотя бы фонарик появился, и то радость. Типа тут про пошло какое-то заражение, что ли? Обычно все сходят с ума. А мы, типа, такие. Ого-хо-хо-хо! Это... А это не наши лесы? Ну так, В порядке бреда. Может быть, мы и есть тот псих. Я что-то я слегка не понял. Эта дверь закрыта. Хорошо. Эта дверь закрыта. Хорошо. Эта дверь... Ага. А теперь? Теперь открыта. Это надо было просто собой двигать. Стол. Именно собой надо было идти на, на этот стол. Так, закрыто. Ты угу, угу, угу. чем открыл? Нет, не тем ключом. просто взял и открыл. А мы тут были, кажется, да? Где мне искать ваше гребанное транзитное крыло? Я же, блин, английский не знаю, Люба. Чуть-то тупицы Как она хотя бы пишется? Блять Да -мо. Транзит Винг 2 Хорошо Э, включи фонарик мне, пожалуйста Дверь открой так, мне нужен Транзит Винг-2. Блять, мы только что тут были. А! А! Прекрасно. Так, ладно, Транзит... наверное, не то. Это тоже не то. Так, мне нужно... Я хочу указатели! Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Отсюда я начинала. Пожарную тревогу я не могу врубить? Так, ну тогда вот... Что, и все двери открыты? Ничего себе! А, мне туда, да? Ты... Узрушил мою жизнь! Я знать тебя не знаю. Сюда. Нет. А -а -а! Куда мне идти? Вот, транзит вингс. Туда. Что еще тут есть? Комнаты, элеватор и комнаты. Хорошо. Сюда? Прям прямо прямо да. Оп, понял, понял, понял. Ложь пиздешь провокат. Ты куда? И сейчас у меня схватит, да? Отбросил? Как так-то? Я думала, он откуда-то снизу меня, там возьмет, знаете, серия там типа, он якобы упал, но на самом деле повис на кормизе. И ты такой выглядываешь, а он тебя заволз и, и ты летишь ласточкой такой. Так. Я сейчас не поняла, я сейчас где нахожусь? Правда, моя психическая... Я... я психически нестабильна? Правда? Правда? Правда? Так, меняем руками. Меняем руки. Берем таблетки. Пьем таблетки. Я что вообще... А где я? Неплохо. Очень неплохо так! Хорошо! Так, мне предлагают идти в одно место только, да? Зажигалки у меня так-то кончаются потихонечку? Ага... Так тут все закрыто, хорошо. А что это было сейчас? Так мне тут надо искать глаза, я правильно понимаю? Закрыто. О, а -а -а! ёб твою мать! этот скотин за мной будет ходить о можно поедем искать поймать о Кослин за мной ходит отдай глаз глаз дай я вижу вот она а вот еще один идет так нет еще вижу, прям он уже прям кончается тут. Туда. Ну, цвет работает? Опять нет, да? Опять цвет не работает. Опять ничего. А нет, работает. Так, сюда перевел. Тут, видимо, просто погулять надо, да? Находить эти картины. Пытаться выкорчевывать из них глаза. Либо я что-то не сделала, чтобы активировать их. Тоже вполне себе вариант. Опа, нашла. Так, один есть. Так, пусто... Значит, да, тут просто нужно гулять. Искать эти глаза. Тут. Уйди! Пошел вон! Уходи! Хорошо, если мне туда и надо, да, раз он? Да уйди ты! Козлина. Так, я оттуда пришла Так, ладно, мы можем еще туда сходить А, тут уже один глаз это распучковался. Так, от тебя, наверное, скорее всего Вот так вот, да? Блин, ну там он опять ходит Да, чё? Это не открывается. слышь братан, подскажи, где, где искать твой этот самый? Ну, скорее всего, там и искать. О! Прям совсем рядышком был, оказывается. скотина падла. Никакие зажигал петарек мне не дадут? Угу. Понял, принял, садимся, садимся, изучаем Садимся, смотрим Типа это призраки этого дома, что ли, как? <свист> а что <чё>, неплох? <свист> <свист> <свист> так, опять больница? Брекалывайтесь. Я в ней очень плохо ориентируюсь Я вообще везде плохо ориентируюсь Ну тут ты -то тоже Опять в 323 надо? Ой, смотрите о, -о, -о, -о фенотик Ну давайте Внимание, внимание ЧП в 323-й А, тут ту уже ту ту что-то хорошее происходит Да? Так, он уже куда-то ушел. Пойдем за ним. Куда он пошел? Куда ты, братан? Так, это заперто. Так, тут слишком темно, чтобы туда идти. Ну, наверное, туда и пошел. А я туда не пойду. А, братан, и что происходит? Старайтесь как можно меньше шуметь То есть я должна Вот тут вот, вот а? Тихо Я проползу Я вот прям вот букв... Буквально проползу тихонечко Подожди, уберите руку пожалуйста Я не шумлю Я тихо Я прям на картах Ключ с изображением лестницы. Я пошла обратно. Братаны. Братаны. Я вас очень прошу, не вставляйте в меня ничего. Вот, все, уползаем. Так, у меня появился ключ с изображением лестницы. Я сейчас вот на картах немножечко. В смысле, епта! А понеслась! Понеслась, мача по, по. В смысле, заперто? Подожди, подожди, подожди. Давай, уходим. А понеслась, мача, по трубам, я хотел сказать, да. По штанинам, по ногам потекла. Так, тихо. Ч ч что, что, что, что это сейчас? За фризы были непонятные. заблокировано. О, я помню это место, это... На одной из кассет было, да? Кстати, мы, у нас же еще одна какая-то кассета есть, мы можем ее посмотреть. Ну, пойдем. Блок А. Господи, это вот что-то новое. Давайте сразу... Ну, что у тебя... Пуш. Тут пушит прям по полной. Так. А! -а, -а кафетерия Атриум. Вс туда. Кроме Эмергенции. entrance какой-то. Забито там вс. А, да, то есть вообще никак не пройти. Ладно. Теперь эта игра напоминает Outlast. А, вот туда эmergency war. Какой-то. Тут... Это заперто. База. Так, надо запомнить это. Тут что-нибудь читается, смотрится? Нет. Ладно. Так, это у нас не трогается. Игрушечка сохранилась. Тихонечко смотрим. Не, на кол... не нарываемся. В эту игру я бы не захотела играть в VR. VR, вот, ей-богу. Вот вообще нет. меня она напрягает прочитать к сожалению не исправим не справен датчик веса мы постараемся как можно скорее решить эту проблему до тех пор сотрудники должны будут пользоваться подвальной лестницей чтобы попасть в подвал запасной ключ находится в приемном отделении а -а -а! как это admissionссион офис Внутри... Admission офис, То есть мне туда нужно Admission офис Туда. Надо как-то выкручиваться, если не знаешь английский. А игра на английском, блин. Сейчас тут легкие такие переводы. Так, бегать тут чревато последствиями, насколько я понимаю, Да. Но мы все равно будем бегать. Чтобы эти последствия нас нагнали. Так. а Что у нас тут открывается? Так, тут ничего нету. Шкапап я... я быстренько про -про -про просмотрела. Ничего нету. Так. Дальше я не пойду. Дальше темно. Дальше темно и страшно. Я туда не пойду. По-моему, вполне... А я уже забыла, откуда я шла. А, я, по-моему, отсюда вот вышла, да? Да что... Ч чем ты меня пытаешься напугать? Скажи мне, пожалуйста, друг мой. Опа. Опа. Здравствуйте! Дошел, насрал, ушел. Наблюдение за пациентом 9 по запросу Смит Уолтера. Имя пациента Ракан Альт Мутава. Пол мужской. Возраст 28 лет. После первого осви... освидетельствования Рокана, можно смело предположить, что ему придется здесь задержаться. Мне удалось вызвать его на разговор о его паранойе. Патент считает, что весь сценарий был спланирован некой злонамеренной корпорацией с тем, чтобы промыть ему мозги и затем прораб... поработить. Он верит в то, что его интеллектуальные способности и бдительность якобы помешали их до... им добраться до него». Его состояние осложняется тем, что иногда он страдает от галлюцинаций. Он описывал мне эти галлюцинации как безглазого гуманоида, который якобы повсюду следит за ним. Учитывая его психологическое поведение и неспособность отличить реальность от параноль парано... конфабуляции, пациент был переведен в психиатрическое крыло. Он проявляет также агрессию по отношению к персоналу, считает опасным, рекомендовал... Рекомендована э, седативная терапия и нахождение под постоянным наблюдением. Так, мне нужно активировать свою винду. мешает читать? Я вот последние строки не вижу. В конце, которые самые правые, я их не вижу, потому что он смешивается с надписью Активация Windows". Активация. Надо ее активировать, короче. Как-нибудь. Надо придумать что-нибудь с этим. Так, мы прослушали про пациента. Я уже забыл куда нам надо. А, вот, нам нужно... Admissions office. Туда. Там кто-то ходит. Нет, там кто-то качается. Нам туда надо. Надо, наверное, как-то так вот обойти. А еще я кого-то слышу. Мне кажется, кто-то там воет, ноет. Мне нужно сюда. Тут сейчас что-то будет. Берегите свои булки. Тут должен быть ключ. Вот он. А, вот. базамент. Ага. Я, кажется, помню, где это находится. Надеюсь. Нам самое начало обратно возвращаться. пара пара, Бежим, бежим, бежим. Бежим, мы вот бежим. Быстренько бежим. Отсюда вот бежим. Как-нибудь застрять. Не хотелось бы нам. Иди в жопу. Блин. неизбежно. Ну, что поделать? Что есть, то есть, да. Вот. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и до встречи в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока!